приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной нарядный бант из лент украшенных цветами кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла репсовую ленту с градиентом видите какая красивая лента красивые цвета ее мне понадобилось 50 сантиметров а также гладко окрашенную репсовую ленту. Ее нужно 66 сантиметров И атласную ленту контрастного тона. Ее нужно 76 см. Ширина всех лент 4 см. Также нужно зажигалка, иголка с ниткой, канцелярские зажимы, любой пистолет и, конечно же, зажим для волос. Для банта. Мне нужны две группы отрезков. Один, одна группа длина 15 см, вторая 18 см. Каждого цвета по две пары. Я складываю ленты по две. Потом сгибаю так, чтобы один конец выступал на 2 сантиметра выше конца, который будет к вам. И здесь я закрепляю правый нижний уголочек. Со вторыми двумя парами лентами я поступаю точно так же, только теперь я закреплю нижний левый уголок. С этой грубой ленты я делаю то же самое. 2 сантиметра припуска вверху. Закрепляю правый нижний и правый и левый нижний уголок. Но обратите внимание, одна группа у меня темная лента снаружи, а другой группы светлая. Теперь правые верхние уголки я опускаю вниз и совмещаю их с левым нижним уголком вот таким образом и закрепляю зажимом здесь я буду опускать левые верхние уголки вниз к правому нижнему углу закрепляю с этими парами я делаю то же самое Заготовки сделаны. Теперь можно это все собрать на ниточку. Нанизываю. Здесь проверяю, захвачен ли уголок. Вторую деталь начинаю шить с уголка. Нитку стягиваю и закрепляю. Верхняя часть бантика готова. Точно так же собираю нижнюю часть банта. Вот и она готова. Теперь можно их соединить между собой. Для этого я немножко подминаю петли. Наношу по центру горячий клей и придаю банту вот такую форму. Мне так понравилось сделать. Самое время приклеить зажим для волос. Длина зажима 7,5 см. На него я наношу горячий клей и приклеиваю к центру. середину банта я обработаю отрезком ленты его длина 10 см, ленту я складываю втрое, оплавляю срезы с одной и с другой стороны. И теперь начиная от лицевой стороны закреплю ленту горячим клеем. А теперь я покажу несколько вариантов декорирования банта. Можно использовать тычинки. Можно использовать ну, примерно такой цветок или такой. Но я вам покажу гораздо интереснее. Мне очень понравилась эта лента. Из нее я решила сделать вот таких два цветочка. Для большого цветка мне нужны 5 отрезков со сторонами 4 сантиметра квадратики. Я складываю противоположные уголки, еще раз противоположные уголки. Выравниваю, чтобы все было ровно. Теперь зажимаю пинцетом по центру. И вот таким движением развожу уголки в сторону. Соединяю их с центральным оболочком. Захватываю пинцетом кончики уголков, я оплавляю их огнем зажигалки. И получается у меня классический круглый лепесток. Сделанный классическим японским способом. Если надо, можно здесь снизу немножко обработать огоньком. На один цветок мне надо 5 лепестков. Теперь сделаем листик. Для этого я беру такой же квадратик со стороны 4 см. И вот так складывая три раза уголки к уголкам противоположным, получается классический острый лепесток. Здесь нужно низ немножечко обрезать вот такой маленький уголок, а срез обработать огнем. Делаю таких два лепестка. Вот для верхнего цветка у нас уже все готово. Теперь маленький цветок. Его я буду делать из квадратов со стороной 3 сантиметра точно так же складываю противоположные уголки еще раз теперь зажимаю пинцетом по центру развожу уголки стороны и к центру теперь оплавляю кончики уголка и вот здесь нужно подрезать низ лепестка а срезы обрабатываю огнем И получается вот такой аккуратный маленький круглый лепесток. И их надо 5 штук. Теперь маленькие листики буду делать из квадратов со стороной 2,5 см. Точно так же складываю уголочки к уголочку в 3 раза. И получается вот такой маленький лепесточек из которого тоже нужно немножечко срезать. Вот так, совсем чуть-чуть. А срез обработать огнем. И получается два листика. Теперь соединим лепестки между собой. Для этого я наношу горячий клей на низ лепестка и держу э, каждый лепесточки к себе изнаночной стороной, то есть нижней стороной. Мне так удобнее это делать. Клей наношу не от самого края, а немножко отступил, чтобы клей наружу не выступил. Соединяю листик к листику, подставляю так, чтобы все срезы и сгибы были на одном уровне. Тогда получится ровный красивый цветок. Немножко подсматриваю и на лицевую сторону. Теперь лепесточки между собой склеиваю если серединка немножко расходится это не страшно мы наносим сюда клей и ставим серединку серединка может быть какая угодно как какая у вас можно такую, можно использовать стразы, как в этом варианте. Теперь я подклею листики. Наношу клей на верхнюю часть листика. И подклеиваю арочку лепестка. Точно так же я собираю маленький цветочек. Здесь я поставлю другую серединку. Так будет веселее. Теперь в арку большого цветка наношу горячий клей и приклеиваю маленький цветочек. При этом... Цветы располагаются под углом один к другому. Вот как здесь видите, да? Есть уголок. Ну и а теперь остается приклеить маленькие листики. Украшение для банта готово и его можно приклеить к банту. Наношу клей на выступающие части, те части, которые будут соприкасаться с бантом и ставлю в центр банта. Ну вот, банты готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео.